привет сегодня у нас будет простой урок по рисованию для самых маленьких и для тех кто только еще начинает рисовать что нам для этого понадобится вот блокнот я взяла или можете взять альбом ну, в общем чисто лист бумаги карандаш вот такой вот я взяла простой у меня этот карандаш 2b также стерка вам понадобится, линейка, если вы еще плохо линей делаете, и цветные карандаши. Ну что, начнем. А перед тем, как начать рисовать, вы подпишитесь. Да, и вам я еще не сказала, что мы сегодня будем рисовать. Сегодня мы с вами будем рисовать кровать. Первое, что мы рисуем, это вот такой вот линейки. это у нас будет линия кровати. Далее. Вот сюда рисуем здесь такую же линию. И проводим еще одну вот тут линию. Отсюда мы рисуем такую линию. Теперь проводим вот здесь линию и вверх проводим. Тут тоже самое. Теперь мы проводим вот тут вот такие линии. Одну сюда ведем, отсюда проводим. Так вот у нас получилось. Эту доводим линию до сюда. Соединяем с этой. То у нас уже начинает похоже что-то быть на кровать. Далее нарисуем вокруг кровати вот такие вот линии. Здесь такую же. соединяем их теперь вот отсюда вот мы еще проводим тут линию такую же и здесь. Также здесь такую же линию правая. И соединяем. Теперь проводим вот здесь вот снизу линию и стираем вот эти все ненужные линии вот здесь посередине. вот эту стираем. Стираю вот, в общем, вот эти вот нижние линии. Вот здесь вот стираю, вот тут. Вот это вот все стираю. Далее стираю вот эту вот линию. И вот эту вот стираю. Здесь вот. Вот у нас уже начинает становиться похоже на кровать. Лучше делать не жирные линии, чтобы у вас потом не оставалось ничего. Я делала жирные только для того, чтобы вам было лучше видно. А так лучше делать не очень жирные. Я еще стерла вот здесь, вот две линии не нужны. И вот блют, которые линии были, я их все стерла. Вот такая у нас уже кровать получилась. Ну и что же нам осталось нарисовать в кровати? Что нам не хватает? Конечно же это... Здесь еще линию нарисую. Одеяло и подушки. Так что давайте сейчас будем рисовать с вами. Подушку с одеялом. Здесь вот такая простыня выглядывает. Так. Здесь у нас с вами будет лежать вот такая вот подушка. И тут вот одеяло такое. Яйца лежит. Расстояние тут выглядывает. такое у нас я вот теперь стираю все ненужные линии я вот стерла ненужные линии теперь нам осталось добавить детали и разукрасить наш рисунок сделать сеть здесь такой треугольничек рисуем. Это куда мы будем вставлять одеяло, чтобы подевать под одеяло. Как будто подушка мята у нас. Теперь будем разукрашивать нашу кровать. А вы сначала подписывайтесь. Продолжаем красить кровать только оттенком уже другого зеленого цвета. Вы можете разукрашивать кровать таким цветом, которого вы сами захотите. Я захотела вот такого цвета, поэтому я таким разукрашиваю. Теперь разукрашиваем подушку.